Здравствуйте дорогие мои подписчики, представляю вам свой видеоролик «Ушедший актера» из сериала «Вызов второй сезон», вышедший в 2006 году. Журавиль Сергей Борисович, родился 1 июня 1954 года, скончался 14 августа 2015 года. Роль Семен Михайлович Шейнин, Костоправ, Мацкевич Иван Иванович, родился 9 апреля 1947 года, скончался 10 декабря 2017 года. Роль Артемий Савельевич Каланчевский. Уздинский Анатолий Ефимович. Родился 24 февраля 1952 года, скончался 8 августа 2018 года. Роль Иван Никифорович Балагин. Шведерский Анатолий Самуилович. Родился 6 мая 1924 года, скончался 8 июня 2008 года. Роль Алексей Максимович Стасов. Елисей Лев Михайлович. Родился 17 августа 1934 года, скончался 26 июня 2015 года. Роль Александр Львович Овсюк. Академик. Малыши ЦК Татьяна Владимировна. Родилась 3 марта 1961 года, скончалась 9 июня 2018 года. Роль директор школы. Юшин Юрий Юрьевич. Родился 26 января 1957 года, скончался 15 сентября 2015 года. Роль Таранов. Сторож кладбища. Оськин Юрий Васильевич. Родился 7 апреля 1937 года, скончался 25 января 2009 года. Роль Петрович. Дуров Лев Константинович. Родился 23 декабря 1931 года, скончался 20 августа 2015 года. Роль Тим Тиноч. Белошев Александр Александрович. Родился 15 июля 1964 года, скончался 31 августа 2006 года. Роль Марк Кушнер. Кудрявцев Сергей Владимирович. Родился 21 сентября 1961 года, скончался 1 ноября 2017 года. Роль эпизод. Ницейнг Леонид Александрович. Родился 20 января 1944 года, скончался 20 декабря 2009 года. Роль эксперт.